Есть, да. здесь, значит, Смотрите, здесь по тому, что сейчас происходит. А, на, налита часть воды. А, то есть сейчас готовится бульон. Открытый большой огонь. Вода очень быстро сейчас закипит. И будет, ну, ну и, и... Куриный бульон уже готов. Ну, не куриный, просто... Не, Там только вода. Там только вода. Там только вода. Вот. А, сейчас мы куда просят первое голанган и лимонград тот, который мы пробовали, они как раз начнут отдавать, и будет готовиться бульон. Благо, у нас сейчас вот снова продается. Лента свободно продается. Смотрите, сейчас малини не было. Мы об этом там вот у нас оба говорим. Ну, давайте попробуем сейчас. Это не малиние лучшего. Знаете. Нет, отсюда привозить? Нет, можно привозить. Мы уже привозил, но привезем до 5-6 раз, да, не по Как раз, голландган, а не мангарс. Каперский Вот они как раз все сейчас в кипящей воде. В кипящей воде будут сока, да. Кофир лайм а здесь почему-то называется бергамо. Так. То есть у тебя вот косметика, которая в бергамо написана, по факту у нас кофирским лаймом идет. Это совершенно верно, да. Бергамоту никакого отношения по факту не имеет. То есть, не грусть, это а цитрус, который называется так же. Все, вода кипит, шалок. И С воды минимум. Да, а там суть какая? Классический рецепт. Часть воды, две части такого э, э, э, молока. Ну его меняют, кто как хочет, но вообще классический рецепт именно вот Один будет? Да. да. И кокосового молоко. 23% будет? Вот так ну, уже тоже. Уже так с, сильно не... Это рыбницового, да? Рыбниця да ладно, Вот пошло как раз молоко. в принципе, это все изминутное дело. Совершенно верно. Да. Обратите внимание, да, все тайские блюда готовятся несколько минут. Масло тум-ям. Секретный ингредиент. Для, для наших россиян, секретный ингредиент. Поняла. Да да, да, да, да. Поняла. Не надо винное масло сливаем. Окей. Я поняла почему. Да, да, да. Ну мы сейчас еще подаем. Там еще много таких, ну много, несколько нюансов, да. Конечно, конечно, конечно, потому что... А, да нет, нет, не в этом дело. Не в этом дело. У них тоже полно различного веса и телосложения. Полу... Сами, полу... жить, а... абсолютно, а... абсолютно другой метаболизм, учащенная кожа, обмен веществ, обмен, обмен этого газообменца с, с животчиком. С... Я с... помню, полу... я просто уметь все я не могу. А они это... хотят. И еще последний нюанс, последний момент, это э... э... календаризация. Они а тоже, а у вас нет. Если вы полгодика Ну я так для примера. вы Уже тоже немножечко к этому можно приблизиться. Через три недели. В ну, самом конце грибочки. грибочки. Все, уже Лимонный сачок Много. Да. да. А, а, а, а надеюсь, что -то много? Что а это у нас? Самое большое, что Это у нас сейчас что? Залазная сейчас да. будем узнавать. А, Вячеслав, какую травку бросили в конце? последнюю очередь. А, кинза. А почему она не похожа на кинзу, а О, похожа да. на резанный пандан? Нет, не должна быть кинза. Ласт ванна за кинза май? Все кинза как Это единственное, что я покупала. А, вот вид, какая разновидность? А, на, это разновидность. На рынке, папа, это не наше, не, здесь мразь, она на рынке. Она он такая, можете... как длинная перьями, что ли? Ну, да. Да, да, да, да, как петрушка похожа. Очень. Нет, она не петрушка, <соскорреское> а перьями. Она он нарезана, но не было похожа <соскорреское> на кинзы. Да. Вот. А вот теперь надо узнать, что они пензу пензу называют кинзы, потому пензу, что это явно не кинза. Я отличу по виду кинзы от не кинзы. Это было не кинза. Нет, подождите, их же разновидность много. Опять же такие. Блюда готова? Вот, всего.